Ням-ням-ням-ням-ням. Сегодня будем готовить имбирное печенье. Берем 2 стакана муки, одну маленькую ложечку разрыхлителя, 2 средних ложки имбиря и немного корицы. Все это хорошенько размешайте. В другую посудину добавьте 100 грамм масла и немножечко сахара. Примерно столько. Теперь нужно взять одно яйцо. Сергей, похоже, этот мудак снова пришел за нами. Тони, брат, пообещай, если это за мной, то ты позаботишься о моей семье. И разбить его сюда. Иногда мне кажется, что в моем холодильнике кто-то разговаривает. Хотя, может, я ебанулся. Постепенно засыпаю муку и продолжаю перемешивать. Блядь! Как? Как, блядь? Ах. Ладно. Готовое тесто нужно охладить, сделая из него лепеху или блинчик и кину в морозилку минут на 10. Пока оно остывает, можно расслабиться и чуть-чуть выпить. У меня проблемы с бухлом. Я становлюсь немного агрессивен. Тесто хорошо охладилось и теперь будет легче его раскатать. Вообще, честно говоря, я первый раз готовлю имбирное печенье. И я бы на вашем месте перемотал в конец видео и посмотрел, что там вообще вышло. Так, теперь самое интересное. Буду делать фигурки из теста. Я, кстати, отлично владею ножом. Человечек ножом. Звезда. Звезда ножом. И какой Новый год без елки? Осталось немного места, я вырежу здесь свинку, поставлю все в духовку и буду готовиться к черепитию. По-моему получилось идеально. Вот два человечка, один я вырезал, а второй сделал формой. А звезды вообще хер отличишь. Montreal. Uh-huh. Oh, that's right.